всем привет дорогие друзья с вами владимир и сегодня у нас интереснейшая посылка это пришла колоночка колоночка которого разыгрывалась в одном из моих конкурсов давайте ее откроем посмотрим протестируем и отправим победителю итак пришла колоночка запакована она вот так вот Оценено в 3 доллара в принципе пакетик на ощупь чувствую, что никаких коробочек ничего нету то есть все, вес, цена спикер и все ни в чего не упаковано там что-то мягенькое есть по-моему пупырка, ну давайте посмотрим что там у нас как она упакована и целая ли она потому что продавец очень халатно отнесся к упаковке знаю нашу почту вот все Посылочки больше ничего нету колонночку упакована вот такую вот пупырочку такую вот пупырочку пакетик не знаю спасет он такая пупырочка не спасет правда двойная даже щелкает новенькая давайте дальше распаковываем так вот здесь начинаются уже при бабахе Положил он провод Вот он провод один Я так понял Штекеров много, он наверное Раздваивается как-то Посмотрим, вот, да Значит, с одной стороны Micro э USB С другой стороны USB и штекер По-моему он джек называется Или Jet, что-то такое Если я не прав, поправьте меня По-моему Jet Или Jack Точно не помню. Значит, вот. А теперь самое интересное. Теперь самое интересное. Сама колонка. Сама колонка еще в одном пакетике. Сейчас мы докопаемся до истины. Докопаемся мы до истины. Вот. Все. Наконец-то я ее распаковал. Наконец-то я ее распаковал. И то не до конца. Она вот в таком вот пакетике. Буду отправлять победителю. Запакую ее получше. Но... Давайте ее раскроем, порвем этот пакетик, он уже будет не нужен, вот, дошел, нашел я все-таки, нашел, дошел, открыл, открыл колонку, вот, значит, вот такая вот колоночка, прикольно, симпатично выглядит, зелененькая, вот не помню, правда, какую заказывал цвет, победитель значит что мы имеем на колонке мы имеем защитную крышечку по моему металл под этим металлом видно что там находится динамик снизу снизу у нас резиновая вот такая вот подошва которая позволит не скользить этой колоночки. не скользить этой колоночке по поверхности далее далее у нас вход для наушников usb это как раз наверное вот это вот usb который подключается сюда и заряжается от чего-либо. Значит, USB. Перемотка. Пуск. Стоп. И еще одна перемотка. И вот это вот что, я не знаю. Кнопка. Значит, отверстие для микрофона. Кнопочка включения выключения. Отверстие для CD-карты. И еще одна USB-шка. Значит, давайте попробуем включить. Она еще есть подсветочкой еще с подсветочкой и включилась, меняет цвета, очень интересно, очень интересно, радио FM есть, mode. есть радио, давайте попробуем что-нибудь найти Нет, к сожалению, радио не ловит. Camera mode. AUX mode. Сколько, много разных режимов всяких. Я даже не знаю, что это за режимы. Ну, давайте mode. начнем с Bluetooth. Давайте начнем с Bluetooth. Опять спасающий меня рабочий телефон, на котором закачаны треки, которые можно использовать в видеороликах давайте начнем давайте поищем сначала нам надо включить bluetooth довольно таки хорошо двух хороший правда немного дребчайки Да, довольно таки хорошая колоночка Давайте, знаете еще что протестируем? Попробуем включить плеер Воспользуюсь своим стареньким но не подводящим меня плеером Значит, Подключил, текущая композиция Все, включено Здесь никак не реагирует быть, Надо какую-то другую нажать нет? FM-mode. Camera mode. Нет, на плеер почему-то не реагирует вообще никак. То есть я и перематываю, и включаю, но, к сожалению, на плеер не реагирует. Может быть надо, чтобы не было закинуто в папках. У меня просто на плеере все песни раскинуты по папочкам. А так, все хорошо, колоночка рабочая. Интересно, конечно, сколько на ней держит аккумулятор. AUX ну, так вот. Так, в общем, колоночка рабочая. Интересно, конечно, посмотреть, сколько, сколько же она держит аккумулятор. Но поскольку человек давно ее уже ждет, то есть конкурс, пока я ее заказал, то есть недели-две уже прошло. Да, две недели прошло. Человек ее ждет и надо ее отправить. И может быть он мне как раз и расскажет, а я потом расскажу вам. Сколько же продержалась эта колоночка, каков у нее аккумулятор и как она работает. В общем, вот так вот. На сегодня все. Отправляется колоночка к победителю. Завтра ее отправлю. Ну а на сегодня все. Участвуйте. Участвуйте в конкурсах, получайте призы, вот, например, как этот. Оставайтесь с каналом, подписывайтесь. Всем пока, всем до новых встреч.